Ну <the annatavic governor> <Fortnite> <об atering> like что? Давай. У тебя, Женька, Папа тупой. Мама пь ⁇ у тебя, Женька, отец. пип пип пип пип пип пип пип да да да да да да пип пип пип пип пип Пахаюсь и сделаю, и все будет наче, Пахаешь, и сделаю, и все будет наче, Пахаешь, и сделаю, все будет наче, ту ту ту ту ту ту ту та да да да та ту ту ту ту ту ту ту ту ту да да Это что я хочу? Жизнь моя, Стучит сюда. Жизнь моя, Стучит сюда. пи пи пи пи пи пи Всегда пи Сюда. Сюда, -да. Поехали. Сейчас, папа, вот так. Да. И так. Теперь вот это... Все, у тебя и у меня всегда такой удивлят. И у тебя жизнь как -а -а, У меня и у тебя жизнь как тяга У меня и у тебя жизнь как тяга Ту-ту-ту-ту Играет а вот так. Дуду У меня и у тебя Моя мама тутит